Дамы и господа, у нас лям на YouTube-канале. Yeah! И мы еще и сделали цели на 그런 적 없나? Десять пар на кино узду бирса, жавок косит усю. кино на кино. А я вот якшула. 4 миллиарда бангара, сан... 100 миллиардов тарпла, болду, да? Абдизакт, ноардгур, А Дамир Байкеге, Барбир Шопко, сертификат сертификат так, извини, кино узнал, не могу, чтобы стал он треген, но вот байке, сгилл, алде. Арбики, Озин ролл май инча карат картер, сонгтан номер пеке, раслаппилдрем, азамаксун откуда ярый не морожок, ошибка да, ахиллус ки жесть, на нары, а на носкар, носкара. вас. Карат мне Saúde Бендель. Я играю с bother radio-зин что на саундтрек. Яitectervал время получиться индивидуально origins, ибо Você спросил мне нужно воспроизвестияustomomyения и новост не только под możemy老師ockаться, но син Estáeli М는지 бы надлаждаться, он полностью убирается на фото и Give Up Собшин messy動 contact quickly. Вы Ja suas п katч Presidential соответствуют أ ounces будет уже на слове Nevertheless М realised его нету в снег, В니сюста и Ахбар симбай, это Ахбар, эм, Ахбар, что симбай, симбай, кахканайес. Ахбар Ахбар гонспеков. Это не будетось скинодон. А ну хаха, только хаха. Ну, можно хандаи дребер, дребне. Пасыл Мани, дребне. Херень мани сор. мани, берет, берет деб там да. А я его губ Так какой Бул рисующарлор аявае тажрэбайлу губ им проектырде Казахстанга Казахстанга датар чаканаш он доктан бул кину аяваи сон болот тудеп полен. Профессий не жены латар к Ахрандаварь и Эльдин Баргу, туда Дермай и Волсуле, Чешвило, так, здесь. Бизошану, глип, тлип, тлип, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, со Шоу башка гада, без парочки мы спись, без труёвей. Чёк? Чёк? Чёк? потому не precisуьте, что Пока сейчас на эмоциях не понятно. Канал 1.1.tv. Миллион подписчиков. А все началось... Вчера идти. А, грустно, слышно? Давай. или нет, Он драйв сюда. И вот э, год такой был у нас, да? Вверх-вниз, карусель была. Но вот под конец года наша студия решила вот... Психануть, как говорится и, и мы сделали фильм И я бы хотел сюда пригласить большую команду Которая сделала это очень Быстро, четко, слаженно Режиссер и все-все-все Пойдемте сюда Вот э, завтра уже стартует фильм, специально для вас приготовили. Спасибо, что пришли, поддерживаете. И вот ради пару слов о а вообще как, как дела, как настроение. И хотелось бы кого отметить. А, всем привет, с наступающим. Еще раз. Э, всем... э, э, хочется поблагодарить всю команду, весь наш коллектив. Э, есть вот еще один коллега, режиссер. Ильгиз Клодель. Давайте а, в целом ничего не хочется говорить про фильм, просто что, хочется, чтобы вы посмотрели и мы потом после этого с вами ä, поговорили. Все, приятного просмотра. Спасибо большое. Апам, не. Эй, апам? Эй? Эй! был! Доктор, о, молодец, я схожу, а то Вон же меня уволил, камеди уволил, поэтому. А ты не поступил к зернобили? Часы, часы, молодцы был кино ну берля комедия мы сам дай Бери, Башка жктор на габ. И, и, башка была. Тарби Алтмань с твори. Дахмат Соньки на Алтмане. Сен да. Янжак кончил Сенгича. Блин, шикарный фильм, маг ахтан роли. Абдан Джахтанкин. Вначале он был плохим, но, как всегда, как и в жизни, стал благородным. Все Сонь, Спойлер, Спойлер. Сонун Я рад, что хотя бы маленький кусочек был частью. Кино не всякого. А янда я хочу до да? Да, да, да. Да, да. Титр на текущей, да. да. Ага, В абдан Очень добрый фильм, хороший фильм. Топый Сон кино, да. И Сая <связывая> сатты Айвай <связывая> Моиш берсенгер. Сындыгында Бережу айтеттік. Анжана Ақчасын Берген айтпайлық ойына. Манисын жеткеріпсенгер ең башқысы. Гүлкі арқылу, томықтай жерді азыр. <связывая> Ақты өз айтады. Бега жарашпайты, ақпары өз айтады. Бұл сон болып тұр. Шо гулял? Ирди, сколько раз гулял? Там ухта я был, там, чё некие энергия, Кино абданчак шо профессионал до только он кино я ещё раз приду с обязательно. Очень понравился <связать> <связать> фильм. Берли поколения мест, группа поколения боротов, душевный кинокен на Джахтамара. Гоб-Тембер кинол великого шума. Гоб-Полпалл, Гуганая, Джахтажил. А, да. А, а на минообразный так, как ваш пол водный джахты, нам гульдук, начинается эмоционармонт. И рекомендую. Актерский состав самый мощный. всегда, пушка. Vardıkları seni bir akırın akırın kamtıp tavırgadan çımçıp getirdi o şanlar size çaktı yani Kinonun ayağında ee, bütüşü çındığında ee, baştan eteğine görüp belatkanı görüp içine atışıp bir de kurtu atıp ayak bir cıluuu pikirmenin cıluuu oymenin bütkönüm ağabeyi çaktı kalgan diye maitpayla koyun görücüleri özleri görüp bağısın verip yarattı uçlarga okutu oyunu konu her <gülüyor> bir <gülüyor> aktör rol verilgen mıkta oynaşkan чем рашел, кто ли скинул,